Thank you. Хорошо, что у нас есть новый Человек-паук. Да-да, я без цензуры. У нас все серьезно теперь. Недавно была похищена женщина из Гарлема. Человек-паук нашел ее еще раньше, чем полиция успела объявить в розыск. Сейчас, когда в Гарлем пришел Роксон, настали тяжелые времена. Надеюсь, Человек-паук подарит городу надежду на праздник Слушатели, поддержите за меня Человека-паука в соцсетях и жертвуйте на компанию Rio Morales, если хотите спасти район от захвата корпораций. И каждый раз прочищайте фильтр с уш... Чтобы это пристроить. Все говорят. Ух, повезло. и всяким хламом. Бизнес-основа всей Америки. И нет его большего сторонника, чем Джей Джона Джеймсона Но есть у него и брат человек-паук. Он мешает работе малого бизнеса в Гарлеме. Нам об этом расскажет владелеца местного ресторанчика Пана Берне. Я не доскорен. Грася, сеньор <говорот> Джеймсон. Новый. Большое паучье умение. Если вы мало, можно добраться, раскачиваясь на полуфейне, но прыжок из точки мгновенный. Есть полпути. Отлично. от точки ускоришься очень сильно. Удобно, когда гоняешься за особенно быстрыми голубями. Ну... Так не один мой друг рассказывал. рассказывал как пытался его на параде «Откос» неблагодарение? Вот это было испытание. Я сталкивался от пилотных шаров, уклоняясь при том подражаемых, но все равно страшные крылатые собрания. Крылатые твой надолго. Крылатая демонята? Звучит просто суперски! Так, сейчас, получается! Этая скорость, изящество! Ты потрясающе справляешься, Майлз! из тех самых пор, как основатель Марк Вик оказался безумным бомбистом Мистером Гегатива. Но я верю в эти центры, потому что знал Мэй Паркер, отважную женщину, которая буквально пожертвовала жизнью родителей. Было больно узнать, что Карнемский пир недавно пострадал от потока. С нами Глория, директор этого центра. Да, спасибо. Э -э, пожертвование можно внести на нашем сайте. Подлежит налоговому вычету. Чудесно. Пожариваю 10% от своей зарплаты за эту неделю. От половину. Говорят, в потопе был виновен Человек-паук. Не верю. Кое-кто был виновен, но не Человек-паук. Рассудим логически. Кому выгодно, чтобы дешевела недвижимость? И вот тут я вас верну, потому что у нас строгая политика. Не говорить ничего, за что меня могут засудить. А вот Человеку-пауку юристы точно не по карману. Это не Человек-паук. Время вышло. Спасибо, что поговорили с нами, Глория. И помните все, если хотите быть настоящим героем, а не безумцем в маске, жертвуйте центром пир. За этот отключи микрофон, пока я не разорился. Попадение. Кто-нибудь, помогите! Очков, чтобы начать лететь к точке старта. Ага, испытание скрытности. Начнем. Возможное перемещение. Запущен. на помощь. А еще мы выяснили, что за всем стоял Уилсон Киск. Это закрытая площадка, парень. Уходи. Надо прокраситься мимо рабочих и забрать капсулу. Ты это видел? Он просто растворился в воздухе. Есть! Сегодня я хочу обсудить ходящие в бильярдных и сомнительных барах слухи о том, что Уилсон Фиск якобы пытается дестабилизировать обстановку в Гарлеме, чтобы снизить цены на недвижимость и скупить ее, сидя в тюрьме. Все вы знаете, как я не люблю теории заговора. Если есть доказательства, я первый заклемлю беззаконие. Но пока доказательств нет... Повторять безосновательные и провокационные утверждения безответственно и неправильно. Такого поведения я бы ожидал скорее от Человека-паука, которому, как мне рассказали несколько человек, самому нравится иметь под боком опасный район. Ведь там больше преступности, а значит больше возможностей набрать очки в глазах населения. Так что давайте обходиться со словами осторожней и придерживаться фактов. Хорошо? У меня для тебя два слова. Воздушный бой. Здесь враги получают урон только находясь в воздухе. Сделай как можно больше воздушных нокаутов. Будешь готов подойти к точке старта. Бой в воздухе. А это я могу. Стой! Не любишь драться, не лезь в воздух! Ух, и упал! Толпа ребят от посторга! Барабинг, барабом! Знаешь, наверное, твое! Ушел на нокаут, еще не коснувшийся! А прямо такой... грациозный? Класс! Впечатляющий воздушный полёт разрушения, Майл. Пит прав. Так контроля больше. А Чё бы пошло с классической музыкой? Скажем, с вальсом. Вальс с апперкотами. Yeah. Сознано бойцом здорового сложа он можно слушать целыми камерами, Он свое дело знает. А ты спал, я как бы немного Поиграл, спит на нагон Версию, которую я присылал Или... На твоем ноутбуке Чел, она же не готова! Там полный бардак! Это круто! Эти разворачивающиеся до додекаэдры просто чума Дошел до третьего уровня? Ага, а что? Я побил твой рекорд? Нет, этого не может быть Я удалил этот уровень, потому что он ломал всю игру Оу oh. Нужно кое-что потестить. Пока. Еще один повержен. Бра. все липнет Идут на скейте. Надо почаще приходить. Теперь она хотя бы не выглядит как куча мусора. Спрятали под фонтан, когда его только ставили. Столько времени прошло, что теперь там уже ремонт. А, кажется, я смогу перетвинуть фонтан крана. Старый трюк с фонтаном. Пришли омерзительные новости Человек-паук окончательно опустится. Он дошел до того, что теперь крадет игрушки у детей Что может быть хуже? А я вам скажу, друзья мои вы знаете, что именно он украл? Он украл игрушечных людей-пауков Он не только обкрадывает детей Но и заставляет играть в игрушки, которые им наверняка не нравятся Таков мерцавец таков наглец Но не бойтесь Я запускаю в производство игрушечных Джей Джона Джеймсонов Передо мной как раз лежит Опытный образец И должен вам сказать Смотрится он просто отлично -хо -хо, Вот это настоящий герой Ни один уважающий себе ребенок Да что это я Не только ребенок Не откажется от такого шедевра Кстати, Джаред Закажи 10 штук для меня и 10 для моей жены. Ну и себе одну. Вычти из своей зарплаты. Не благодари. Я думаю, она в этой трубе. Мы ее прятали. Дул жуткий ветер. Чуть созданный меня не сдул. На тогда так храбро по ним прыгала судя по запросам рядом с тобой вертолет вышел из-под Сообщают о проблемах с вертолетом. Работа как раз для человека-паука. Ты не спрячешься! Он просто! Он задоился! <связывается> <связывается> <связывается> Точечками все. Это передатчик. Это второй. Он остался один. Эй, как сам у тебя дела? Теперь уже лучше, но все равно не слушается. Давайте, ребята! Человек-паук всех спас! Спасение заложников – самая нервная часть нашей работы. Одна ошибка, и ты, может, и а у кого-то другого жизнь изменится на навсегда. Как раз в таких ситуациях и нужно выкладываться на 110%. Будь сосредоточен, спокоен и составь план. Не рискуй чужими жизнями. Всегда нужно всерьез. О, спасибо, Человек-паук! Добро по? А, да. Настоящий жизнь. <съем> Время сие. <съем> <съем> <съем> Вам этот рух ни за что не зайдет, злые голограммы! Наконец-то ты меня спас! Человек-паук! Классно. Обожаю. Не повезло тебе. Прости. освободить заложников. Меня кто-нибудь спасет. Помогите. Вот так скорость. Ты, наверное, побил мой рекорд. Наконец-то у меня есть реальное доказательство того, что Человек-паук – это ходячее преступление против Матери-Природы. Небольшая проблема с обледенением строительного крана обернулась катастрофой, когда в дело решил вмешаться безумец в маске. Катастрофой, доселе невиданной в нашем родном городе. Данные данное количество погибших еще не поступили, но, уверяю вас, их будет Сообщается, что погибших, слава богу, нет Но количество пострадавших наверняка огромно. Мы сейчас обзваниваем близлежащие больницы, чтобы узнать Что? Правда? Теперь мне сообщают, что пострадавших тоже нет Но это не отменяет того факта, что трагедии не произошло бы не реши, паук, вмешаться в естественное yeah. течение вещей! Джаред! Давай сюда своих спецов по проверке фактов! Кого угодно! Да хоть того твоего соседа в шапочке! Я знаю, что это он! Yeah. Yeah. Еще Неплохо! Женщин сообщила о заложниках в магазине. Открывай кассу! Не могу! Что значит я не, не чувствую, можешь? Нам, пожалуйста. Он открывает Я ведь хотел свалить из города! В этот раз а? никакой носорог вам не поможет! готова надеюсь больше тут зеков не осталось. Удачные мысли приходят, когда они моются в душе, а ко мне, когда лечу на паутине. Я вот как-то летел в 29-й улице, за новым южным отпускником зона, за левым плечом на и, и я... Знаешь, в чем реальная красота полетов на паутине? Это твоя связь с горком. Скажем, ты прыгаешь создание здания падаешь камнем вниз, выстреливаешь в паутине, и раз! Летишь через рампауэр на секунду был построен в 20-х годах, перестроили в 80-х, перекрасили в 90-х, и ты чувствуешь связь, представляешь мысль о том, что работали над зданием. Да, благодаря себе ты прямо проникаешь в сердце в сторону. Это так, в сторону. Да. да, неплохо, ты настоящий поэт. Мы так радовались, когда наконец добирались до вершины! Капсулу в одну из этих труб, но не помню в какой. Отлично. Слушай, я рассказывал тебе про капсулы времени, которые мы с Финой раньше прятали. Короче, я их все нашел. Столько воспоминаний нахлынуло. О. В них было смутное предзнаменование настоящего? Нет, напомнили, каким простым нам тогда казался миф. А -а. У Фины будущее всегда было так распланировано. Справиться с глобальным потеплением, искоренить голод, найти лекарство от рака, а на закуску еще и внеземную жизнь. Но вряд ли ты мог спланировать вкус генетически модифицированного паука. Да уж, жизнь внесла свои коррективы на собой.